Привет, дорогие мои рукодельницы! Вот только как полчаса назад я закончила эту вышивку, очень классно получилось. Называется она Клеопатра и Лев. Это не полная зашивка. На нее пошло у меня девятнадцать тысяч триста восемь, если не ошибаюсь, бисеринок. Использовалась пятнадцать цветов. Бисер я подбирала сама. Очень мне хотелось вышить что-то наподобие. И наконец-то я нашла ту схему, которую очень хотела. Жду ваших комментариев. Может кто-то вышивал? Прошу поделиться фотографиями. Очень интересно, как у вас получилось. Формат вышивки А3. Очень классно. Завтра понесу в багетную для оформления в рамку.